Я хочу, чтобы та сила, которая сейчас у нас здесь, чтобы помогла в войне среди народа. Друзья, когда ты готовишься, когда ты подходишь к этому, тогда Господь тебя учит больше. И я прочитаю, чтобы нам было немножко понятно, чуть мы, я не буду много задерживать время. Ну, я прочитаю первое, первое место, говорит, 1 Коринфянам, 10 глава, и тут возьму я из 14 стиха. Итак, возлюбленные мои, убегайте и дало служение. 15. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. И шестнадцатый чаша Господняя, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб и мы, многие, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиле по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Или жертвенный что значит что-нибудь? Нет, но что язычники приносят жертву, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Не можете пить чашу Господнюю и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками трапезии Господней и Трапези Бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Тот Павел нам разъясняя и говорит, чаша благословения, то, что Иисус сказал, это чаша благословения, что сделал Иисус на кресте, друзья. Это благословение для нас, когда мы принимаем вечерю Господнюю, когда мы приобщаемся и входим в это благословение через принятие хлеба и вина. Это приобщение Его крови, Его тела. Мы приобщаемся к Его страданиям. Друзья, хлебопроломнение – это то, что мы должны совершать. Это Общность верующих, мы в церковь, его тело, друзья. И когда мы, и мы тело Господа нашего Иисуса Христа, это церковь, и мы прочищаемся от одного хлеба, мы становимся частью его страдания. Мы вспоминаем это страдание. И вот если говорит, я еще раз повторюсь, где написано 2, 1 Крымля, 10, 10 глава, 21 стих и 22 говорит, «Не можете пить чашу Господнюю, чашу бесовскую, не можете быть участниками трапезии Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Друзья, разве мы сильнее нашего Господа?» Который нас создал в утробе матери. Мы должны подчиняться, мы должны знать, кому мы поклоняемся. Мы, мы говорим о нашем посвящении Богу. Мы говорим о том, чтобы мы живем, друзья дорогие, часто люди живут дво, дво, личной жизнью. Они хотят и угодить и Богу, и хотят угодить себе. Но Господь говорит, чтобы этот мир, который Игорь проповедовал в начале, чтобы этот мир у тебя был всегда, а чтобы мир был Божий у тебя внутри, ты должен жить свято пред нашим Господом. Ты должен жить так, как Господь хочет. Ты не должен уклоняться. И вот как Павел пишет, неужели мы решимся раздражать Господа? Мы часто своими делами раздражаем Господа. Как? Мы скажем, как? Бог же на небе. Друзья, мы огорчаем Духа Святого, который Он послал к нам. Мы огорчаем Господа нашими делами, нашими похождениями. И Господь хочет, чтобы мы ходили правильно пред Ним. Мы ответственны, как мы принимаем чашу Господнюю. Мы принимаем ее, рассуждая? Или мы принимаем от сегодня к и Ничего, как обычное служение. Нет, друзья, это не как обычное служение. Да, я понимаю, в разных церквах она по-разному движется. Я не служу никого. Я, я был в церквах разных. Но я вам скажу, когда ты чувствуешь Дух Святой, когда ты знаешь, где Господь приходит, и тогда Он наполняет тебя, и вот идет время принятия вечеры Господней. И вот я прочитаю еще одно место, где говорит тоже 1 Коринфянам 11 глава, Я возьму с 26 стиха Ибо вся, и до 30. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб всей и пьете чашу сию, смерть господню возвещайте: доколе он придет. Это не только все, это и все. Доколе он придет, мы должны возвещать смерть господню. Поэтому, кто будет есть хлеб, сей или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Аллилуйя! Друзья дорогие, как мы подходим к этому служению? И как мы относимся к всему? А лишь бы как-нибудь, знаете, это все... Но мы проходим к этому служению и говорим так. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу сию недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Друзья, дорогие, это важность. Когда мы становимся виновны против кого-то, мы можем попросить прощения. А когда мы виновны против Господа, если вы вспомните то место, когда священник Илий, он сказал своим сыновьям, если человек, я досконально не помню, но такая мысль, человек согрешит против человека, но если человек согрешит против Господа, кто будет ходателем за него? Друзья, дорогие, когда мы грешим против тела Господней крови, кто будет защитником? когда мы участвуем в трапезе Господней, недостойно. Мы хотим уходить из тебя всю неделю, мы хотим делать, и мы хотим прийти и сказать, Господи, я уже в церкви. Но Господь хочет, чтобы ты правильно участвовал. Господь хочет, чтобы ты правильно двигался. Это служение нашему Господу. И Господь говорит, и вот если взять за то, почему так отец сказал сыновьям, когда приносила Израиль жертву Богу, я как-то эту тему проповеди буду говорить, когда Бог, они приносили Израиль жертву, сыновья, они были священниками, они проступали против Бога, они поступали вероломно, они приходили, мясо отнимали и говорили, дай сюда, и такое пойдет. Друзья, они приходили в котла, они пренебрегали, они отталкивали от жертвоприношения народ Божий. Из-за это Господь сказал, или твои сыновья, я остановлю. Была остановка Божья, нарушение правил Божьих, нарушение то, что нарушали. Друзья, и вот это Господь нам оставил, это как производить эту чашу Господню. Господь нам оставил, как нам участвовать в хлебопроломнении. Я видел в одной церкви, я не сужу, поймите. Приходят, там стоят эти маленькие стаканы, уже упакованные. Они в карман поставили, ходят себе. А потом берут и как-нибудь. Я так посмотрел, и говорю, Боже... «Дай мне подсказать и может, поймут что-то, друзья дорогие!» И Господь говорит, кто пренебрегает этим? И дальше, если говорит, «Да испытывай же тебя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет от чаши сей, ибо кто есть и пьет недостойно, тот если пьет в осуждении себе». Не рассуждая о теле Господнем. Ты не грешишь против брата, ты грешишь против себя. И тогда уже Господь начинает с тобой работать. И 30 стих говорит такие слова, отого «А многие из вас, немощны и больны и немало, умирают. Друзья, первая смерть, я всегда это говорил и говорю, проходит духовная. А потом идет телесная смерть. И говорят, ну что такое произошло? Бог предупреждает, Бог говорит, ты участвовал недостойно, ты не рассуждал о теле моем, ты не рассуждал. И вот эта недостойность, это формальное служение нашему Господу. Это формальное. А Господь хочет, чтобы ты понимал, что такое это хлебопролобнение, Потому что, когда мы молимся за этот хлеб, когда мы молимся за это вино, оно имеет символ. Это символ тому, когда Христос говорил, когда Христос возвещал это. И если мы... И вот это 20-20, я повторюсь еще раз. «Ибо кто есть и пьет, недостойно тот есть и пьет в ослуждении себе, не рассуждая о теле Господнем». Дорогие друзья, пред нами чаша, пред нами хлеб. Мы будем участвовать, мы будем вспоминать смерть нашего Господа. И вот такие вот, если написано, 1 Крымсин, 10 глава 17, говорит так, «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все прочищаемся от одного хлеба». Мы все Прочищаемся от одного хлеба. Мы все вместе, этот хлеб ломается, и мы прочищаемся. И евреям говорит так, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Друзья, мы ответственны за каждый шаг в нашей жизни. И когда мы идем пред нашим Господом, потому что... Мы на этой земле. Но я вам скажу, никто не свят, кроме Бога. Но мы должны продвигаться к святости. Мы должны идти. Я всегда говорю, это, мы должны двигаться ступеньки по ступеньке. Мы должны идти за нашим Иисусом Христом. И Господь хочет, чтобы мы и шли. И Господь хочет, чтобы мы судили себя. Судить себя значит отрышься от себя. Ибо когда верующий сидит и не видит, что его Бог, но он отрёкся от себя, друзья. Мы должны от своего, то, что тебе нравится, ты любишь, а оно противно Богу. Ты откажись. Часто мы, христиане, увлекаемся, свободное время заполняем чем-то другим. Заполняем Не Словом Божьим. Особенно сейчас, как идут эти праздничные дни, Крисмас вот это Рождество. Я вам как-то мне тяжело говорить Крисмас, но уже это Рождество, знаете, рождение Христа. И мы должны, я всегда говорю, надо праздновать, надо разделять, что Рождество Иисуса Христа и елка это две большие разницы. Мы должны понимать, что это все разделение. Рождение Иисуса Христа мы будем скоро праздновать, мы будем читать это, как оно все происходило. Дорогие друзья, и вот это нам должно быть понятно, для чего родился Христос. Он и был распят за тебя и за меня. Он был распят, и Он понес. Он отдал жизнь свою. И вы знаете, когда мы проходим это все, и когда мы понимаем, причина это Иисус Христос. Первое, Его жертва, Его смерть, Его воскресение. И когда мы, друзья, получаем водное крещение, получали, что мы делали, мы умирали для этого мира. Мы воскресали для Господа уже новой тварью. Мы воскресали для Господа новыми людьми. И мы говорили, «Иисус, я тебя люблю». Дорогие друзья, мы будем приближаться к этому служению. Мы будем приближаться к тому, что Господь хочет от нас.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 которые есть служения, за которым гнев Божий грядет нас на сноупротивление, которых вы никогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, здоречия, сквернословия уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлечившего веского человека с делами Его. Облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его. Друзья, Господь говорит, уберите все от вас. То, что когда вы были в мире, вы делали, вы собирали какие-то что-то удалите от себя. Если о тебе говорят, что нужно очиститься, удалить это, а тебе приходит зло, ты подумай, что тебя держит. Значит, Бог употребляет того человека, что он тебе говорит. И мы должны понимать, что, как мы ходим перед нашим Господом, может, у нас есть идол. <кх> у каждого есть свое. У каждого есть. У каждого, может, есть идол-машина, у каждого может быть другое. И мы стараемся. Так что я понимаю, не, не делать пренебрежением, но я говорю об одном. Я знаю, о чем я говорю, друзья. Когда оно у тебя в сердце. И когда у тебя всякие-то какие что-то происходит. И тебе жалко выкинуть. Тебе жалко что-то сделать. А Господь говорит, а я хочу, чтобы ты был святым. Я хочу, чтобы ты был чистым, ты предо мною. Ибо я свят. Ибо я свят. И Он говорит, и приди, я тебя очищу, я тебя мою. И я приготовлю тебя. Друзья, это Божье определение к нам. И пусть Бог нам поможет идти за Ним. Пусть Бог нам поможет. И вот в Матфеи, я прочитаю Матфея, Говорят такие слова, 26 глава, и тут 26 стиха, где Христос. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, проломил, и, раздавая ученикам, сказал, примите и едите тело мое. И взял чашу, и, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие... Кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемых на прощение грехов. Аллилуйя! Друзья, дорогие, Христос показал ученикам последние дни перед своим страданием, и он говорит, вот это делайте. И говорит дальше.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 но Христос говорит, «Я с вами уже не буду здесь, я буду ждать вас там, когда вы придете на эту веселью Анца». И тогда Он скажет, «Войди, сын, дочь, ты был прав предо Мною, а воотче». И Господь хочет, чтобы ты не только здесь и там с Ним совершал, не только здесь вспоминая, а там ты сидел за столом с Иисусом и сказал, «Иисус мой, я хочу быть с тобою». А вот, че. друзья, дорогие, это обетование нашего Иисуса Христа. И пред, ну, пред нами все зависит от нас. Как мы пред нашим Господом будем ходить? Как мы пред нашим Господом будем двигаться? Мы будем открыты, или мы будем лукавить. Или мы будем стараться жить, как я хочу. Но Бог оставил нам закон свой. Это не закон братьев, не закон никого не постареет. Это закон Божий, который мы должны читать и вникать, не искажая. Но же в откровении написано, кто приложит или убавит, на того Бог наложит что? язву, друзья, болезнь. Если мы будем добавлять и говорить, что надо делать то-то или нет, будем я могу прыгать в церкви, друзья, против Библии, в храме никто не прыгал, там Божье присутствие было, там присутствовал Господь, там присутствовал Дух Святой. Там в храме, если что-то нечистое, священник заходил, и в нем что-то было нечистое, он выходил живым оттуда, он пал дал мертвым, и его за веревушку вытягивали, уже труп. Но эта завеса, она разорвалась на Голгофе, когда Христос сказал, совершилась Роману Файзен. И эта завеса разорвалась на два. Она не снизу, она сверху до низу разорвалась, чтобы открылось это святое святых, чтобы ты мог войти в это святое святых пред нашим Господом и говорить лицом к лицу к Иисусу. Друзья, это важность нашей жизни, важность нашего служения, что Господь хочет от нас. И Он говорит, я уже не буду, я последний раз участвую, в следующий раз я буду с вами там, и я вас жду» на вечере Ангца. Я вас жду, а вы будьте готовы. Когда я вас позову, когда явится Господь, явится Ангел, <как> и вас вот трубит труба Господня, и тогда мертвые все воскреснут, и мы поднимем глаза, друзья, дорогие, и будем с Господом Иисусом Христом. Это наше упование, это Христос хочет от нас. И мы будем дальше двигаться. И вот <смех> Павел пишет такое интересное. Всегда это читается. Но я когда каждый раз читаю, для меня оно все новое <смех> и новое. И вот 1 Коринфянам 11 глава, это всем известное место, с 23 стиха, говорит такие слова. «Ибо я отца могу Господа принял» то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, который при этом был, взял хлеб, и возблагодарив, и преломив, и сказал, «Примите, едите сие есть тела мое за вас, <как> ломимое, сие творите в мое воспоминание». Сегодня Божье воспоминание – и двадцать пятый. «Также и чашу после вечери и сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Друзья, когда мы будем только в это, это Божье воспоминание, и мы совершаем это, и мы встанем на наши ноги, друзья.